А, -а, а что насчет промокода скрипач, который можно будет вбить на Серваке через флеш а? Чего вы не сказали? -то? И то, что он в описании лежит и ждет зрителя, чего вы не сказали? -то? Всем здорово, это нарезка с одного из моих прошлых стримов. Это вообще в принципе нарезка из всех стримов, что были за последнее время. Я пытался собрать какой-то максимально годный материал из этого всего. Также еще хочется извиниться, потому что вы очень часто пишете, что в ВК, что в Телеге, что здесь на Ютубе, мол, когда стрим уже, врубай стрим скорее, ну и все тому подобное. Да, потом не было достаточно долго, и у этого есть определенная причина. Я ее описал в телеге, просто сейчас это объяснять и рассказывать займет достаточно долго времени. Надеюсь, вы меня поймете и не будете слишком сильно на меня из-за этого сердиться. А что это у нас интересно такое на экране? А, это же мой телеграм-канал, на который ты можешь подписаться и узнать обо всех треках, которые играют в роликах, а также о предстоящих стримах на моем канале, поэтому залетай! Мне нужно поздороваться с мэром. МЕР! Открой двери! Не открою. Сука, я тебе... Я разнесу твою кибитку. Открой, блядь! Сука! У меня двери открой, блядь! Открывай блять, дверь, открываем. Двери сука открыл Тимур, блядь, заебал Арестуйте пожалуйста их. Открой двери, кого арестуй? Сука, двери открой мне, я хочу лицензию поменять. Ты мне нужна лицензия 501. на секс и на убийство! человек Привет, ребят! Всех рад видеть на трансляции по гейс-моду а ладно, мне надо пойти с мэром поздороваться, обсудить мусора, пару вопросов Артур, бить! А, блядь! Ебать, Рутра, здорово Сука! Ну хорошо ведь жили! А где этот лох? Артур, я шпил мусора, пидарасы, надо было бежать! <свист> а ты тут? <свист> <свист> Откройте дверь, домофон Блани. Спасибо. Бля. <свист> Все, двери открой. слышишь, заебал, я уже посидел в тюрьме. Двери открой, мне заебал, я уже надсидел <соцентрес> в тюрьме, все что угодно в этом <соцентрес> городе <соцентрес> сделал. <соцентрес> я, я уже их <соцентрес> послал нахуй, не знаю, убежал от него, сел в тюрьму, вышел оттуда. Здравствуйте, в общем, на нас жалоба поступила, вот человек. Стрим выключите, пожалуйста. Рассказывайте. Сука, админ на стриме. Встречаются двое сталкеров, но один говорит, на днях долго заходил. но им... Что они? <соцентрес> <соцентрес> <соцентрес> <соцентрес> <соцентрес> Он охерел? На кого жалоба? Ну, шахтер. На вас жалуется. За что? За что Что я сделал? Ты жалуешься. Обвиняюсь я в чем вообще? В чем меня обвиняют? На этого не волнуйся, давай, давай. В смысле? Сука, жалобу подал я не подавал жалобу? Я работал на шахте <смех> ну я догадался, меня... от... нет смысла Я не подавал жалобу, то он мне жалобу подал. А так и вообще-то да, на ННРП. Ну так-то нет. Ну так-то да. У нас это ревер... ну, так... реверсивная претензия. Тот, ну, кто подает знаю, жалобу, знаю, хочет, ли? чтобы ему что-то предъявили. Вот я ему предъявляю за ННРП. Нихуя, блядь, это что, это охуенность? Разбирать Нихуя, будешь, блядь. нет ее? Да, я его все, нахуй. Спасибо. Но ну, видишь, он продолжал жалобу, но без причин. Ну, так это реверсивная жалоба. Тот, кто Нихуя, подает ее, блядь, что, хочет услышать Нихуя, претензии блядь. в свой адрес. У меня есть Зайди на мой сервер, же прошу, делал для тебя, там все самопиз... Ребят, не верьте клятве наркомана, слезам проститутки и словам... Там все самопис. Что дальше? Это итог какой? Нон-РП ну, обвиняют. И что он сделал? Нарушил утро? правила Нон-РП. Зачем убил внука? Понял, Понял. конкретно ничего нарушил. Что? Он нарушил ну, на правую ты, подал, ты признаешь или да? Кто жалобу подал, так я не понял. Нихуя, я блядь, подал жалобу. что, это жалоба. охуенно или хуёво, блядь? Я на зацепну тебя к ТУ так тяпнула, Да, <свят> да, в ПУ. Я там побег не, не закончил до конца. Мне нужно до конца все отыграть. Не, нужно к мэру за спину, а пожалуйста. Нет, к мэру, за спину. мэру за спину, умоляю, к мэру за спину. Он мою бабушку сбил на самокате. Уйди нахуй. К мэра только нет. О, наша сняка. О, ты, здорово, это я был твоей стеной Где в Супер! Тихо, спокойно нахуй! Не стоп, блять! Стоп! Все нахуй! наигрался в РП тебе поступила жалоба Да, да я это всё нахуй, я... блядь Ты нахуя потом задавил, долбоём А вот звук откуда идет, блядь Сейчас пока звук отрублю, нас. А можно трахнуть админа? Я думаю, да Алло, алло, прощаешь Что, да? да? Да, я его прощаю Да, да. я его прощаю да. Блядь, this, this, this... блядь. Сейчас захуй. Это это, это, это это ты, это ты, это ты, это ты, это ты, это ты, это ты, это ты, это ты, это ты, Такого на доброгране никогда не встретили, ребята. Ты кого-то ёбнул, Когда уж хотел то убил? В -то... пошли в дискорд, я хочу с тобой побазарить лично. Так, а во-вторых, в-третьих, он меня фритамак, фритомак, он меня ударил в мэрии, короче. Так у меня тоже на него жалоба вообще-то. Свепись нахуй по паны, Этот, блядь, откуда появился? Он так бежит! Этот, позвони мне, пожалуйста, <сорим> давайте номер. <сорим> да, блять, позвони мне, <сорим> пожалуйста. О, приветики, <сорим> приветики, <сорим> приветики, не пиздец, не <сорим> там чел с продленки выбежал, гиперактивный. <сорим> <сорим> <сорим> Хуя, <сорим> <еще> и битбоксер он мой номер! Сюда написал, пиздец! Как мне. А подождите, там это жалоба на него, секунду, не забирай. Сос, блять, разбирай со своей первое жалобой, долбоёб да ебаный нахуй. Да? Артур, первое это мой номер, это мой номер, Наебал. Ребят, я правильно понимаю, у всех тут какая-то претензия есть ко мне, жалоба, да? Ребят, я правильно понимаю, я хочу тебе яйца отлезать. Так. И дальше, что у кого-то есть демка на меня. Ар Артурка, а можешь мне... показать? Его, брат? у меня есть номер твой. Давай, странник, ты уже третий раз а пытаешься нет. рассказать. А, да. А, да. А, да. А, да. А, да. А, я не могу понять а не хуйня, а донат. Кстати, как там наш Спасибо. Teleport. Нет, я тут останусь. Не-не-не, не. выгоните его, его. Чё выгоните его. Че выгоните, бля? Я в углу стою, я наказан. У меня приказ был от мэра стоять в углу все время. Мы ходим его, ходи. Это что, ебанутый человек, которому дали лицензию? Убивать собрался, блять, да что за хуйня? Наможал бы тут прикинь, здравствуйте Приказ ну, да мэра, приказ мэра был. Какой приказ, приказ мэра? мэра? Убивать людей? Буки. Его же можно тайзернуть и наручники заковать и арестовать. Да, но ты, сука, не сделал этого, потому что ты кто? Ты шериф мусор. Ну а что это приказ мэра? Ну, короче, шериф текет, вы выполняйте, у вас, срочно относите мои ядерки. что это, охуя, шерифы? Нихуя. короче, шериф потом насосывать будете, я вас баню за фрикю. Спасибо за на упреждение действия поплачь блядота у! к мэру за спину пожалуйста к мэру я, пожалуйста я, за, спину. Я, я вас... за спину к нам лицензию Ой, дай мне блядь. Твоя твоя твоя блядь. Блядь. Лицензию мне блядь уже сколько можно просить у тебя дай лицензию мне блядь да дай мне лицензию блядь Отдай <связать> а лицензию мне! Бейте его! Бейте его! Бейте его! Бейте, блядь! Лицензию дай мне! А лицензию мне, я говорю, думаете, я говорю, всё Мы а вы, а здесь, все лицензию. вы все за лицензией пришли! Отошел раз, отошел два, отошел три. Кому ты, блядь, угрожаешь? Кому ты можешь в этой жизни вообще Теперь я, блядь, могу угрожать. Я тебе ебло расшибу, хочешь приеду? Давай, давай, давай. Адрес давай, адрес говорит. Давай. Жду, жду очень жду. Очень жду. Давай, очень жду. За <с меня <с мой район стоит! А, блядь, за тебя твой стоит. Конечно, блядь, у меня все с ним в порядке. И тут Давай, так, удачи. Да, ты что, блядь, начал? Зачем в подъезде общаги просто так? По кому? По охраннику, который убил полицейского, и потом еще по мне. Да, я знал то, что он не нападет на регистр самообороны. От кого? Он же тебя ничего я убью, не сделал. Полицейского он стрелялся исключительно с ментом ну, Тебе а вообще это знаю. как касается. А я откуда знаю, каком он псих? Может он по мне и пси начал? Ну, ты, стрелять ты, ты не испугался того, что у чела оружие, и ты достал оружие в ответ. У тебя Феррбэйф Еще Почему Ты он не побоялся человека с оружием. Ты чела с оружием не побоялся, стрелком... который может развернуться в любой момент. Взял его... Убил без особых на то причин. Самооборона это не считается, он тебе ничего не сделал. Ты пострелять хотел? Иди что в Counter-Strike, играй. Но он первый начал строить. Стр стр он, стр он тебя не трогал, меня, нахуй ты убил. Борьба. Он тебя не трогал. Потому что он начал стрелять. Как бы. Он тебя не трогал. Я говорю, он, он, тебя откуда откуда трогал. он тебя не трогал. Он тебя не трогал, ты не гос ну, он, он, мне, что я просто, так, он не понимает, он, он не гос, он Но, тебя а не трогал а сегодня... и ты не гос тем более, Потому что чтобы я заступаться за госа будучи нелегалом ты постреляться хотел? я Нет. за свою Ну если бы ты боялся хочу. за свою жизнь, ты бы просто в квартире закрылся и все Смотрите, если во-первых, если оружие было направлено на вас, то вы не, не могли ей достать. Если оружие не, не было, было наставлено на вас, то вы и не могли его. А мы может быть. что это был. А? Я бежал, получается, в этот. Короче, у него спер РП, сликил Хридомаг, второго... он меня потом еще начал дамажить зачем-то. В смысле зачем-то? А зачем ты сказал, а я свидетель, я все видел? Ты сказал, я свидетель, я все видел. Ну да. Все. Подкупил бы меня. Ты сам хотел подкупил бы меня, дал бы мне не знаю там пару ботончиков зебра зебры или сникерс. Зачем мне подкупать кого-то? Ну да, Зачем ты стрелять зашел. Тебя? Когда могу тебя убить? Ну а кто тебе виноват то, что ты начал стреляться с Челиком просто? У него фрикил. Ферреро и Фредомаг. фрикила не был. Фрикил был. Влоги чекни. Самакайки сбить. Интересно, обычно, там так много людей? Они ждут команды. Ебаните его, ребята. Всему, покажите ему для чего вы тут стоите. Ебаните красного. Это какого то кол. А вот и команда, блядь. Все, спасибо, красавчик. Не спрашивал бы они тебя не тронули. Я подальше уйду. Тебе думаешь, что поможет. Ребят, покажите, что у него нет выхода с этой ситуации, блядь. Так вот, ты зачем стал в блинном месте? Начал расстреливать мою маю, блять, ты вообще. Да, не точно. Ребят, нужен снайпер на вышке, пожалуйста. Снайпер на вышке с АВП. Снайпер на вышке нужен. Ну ладно. Нужен снайпер на вышке, срочно. Давайте чуть сюда переместимся. Вот здесь хочу я тут там еще ближе умереть могу я конечно называю Бля! а да у него заказ был я ему давал еще давно в РП заказ все нормально давай с тобой откроем я ему давал в РП заказ на него все хорошо Пустите адвоката, адвоката, пустите адвоката Усылка, оставь, он, он заказывал, я, я ему хотел ху дать хуёво, э, хуёво, я ему... бабушку на самокате спил Жди бан за нон-рп-драйв плюс Free дамаг Нет, тут забаненных много лишних, они будут слушать это все, я не хочу тут разбираться У чела рп фри и Если это какая-то твоя армия, можешь... В смысле? Вот именно, я кого из них не знаю. В смысле? Ты с ними бегал вообще-то. Ребят, на крышу здесь подбегите сюда, бегал. крикните то, что мы тебя знаем, вот этого челика. Смотри, Димонку Мы признешь, с тобой скажите, -то... ломали двери. Мы что-то двери я ломали леплю, Ты что, бред его решил, блядь? Дверь ломали, Забыл что ли? Мы с тобой двери ломали. Шо тяже. <свят> Отвечать забыл у меня или нет? да мы все в одном клане я были, что ты забыл. пиздишь да мы трахались в сейчас подождите, ребят, я контрольные вопросы задам которые будут <смех> решать всю, всю разборку конец ее, точнее, давайте <смех> так, смотри, у тебя был у тебя был фрикил, фирерп и фридамаг? нет гномы, расстрел Ладно, О, хорошо. А ты нарушил нет, правила этого когда достал оружие на вооруженного охранника? Он стоял там не спиной. Так, ты нарушил правила Фирреппа, когда достал оружие на вооруженного уже охранника? Нет. Дэпните его сюда, у меня еще вопросы ост остались контрольные, касаемо его нарушений. У тебя фрикил, фиррп и фридамаг, правильно понимаю? Нет. Нет? Ах. Гномы расстрел, работайте. Вы отпускаетесь. Ебашьте да, его, пока ты. он не признает. Одну лишь лишь показатель, но я не имею меня жалоба на него, он трахал мою маму, блять. А потом табурет и грел нахуй. Так, здорово. У меня был скин чернокожего человека, ну то есть да. И вот я у тебя покупал... Ножку клитора и бутылку женских выделений, что почему ты мне не продал Нахлоп <сёк> <сёк> А тебе лет сколько, блядь, бутылка женских выделений? <сёк> Не надо его нам было, не надо было его банить, нахуя мы не разобрались, вдруг я бы ему сейчас уже продал. Так, ладно, продолжаем. Там у меня были торговые перепалки, я просто человеку бутылку женских выделений не хотел продавать. Ну ладно, как-то слышми Пиздец, блять. Сука, ну почему их за такие жалобы банят сразу, ну я не понимаю, ну это же угар. У меня подарок для тебя есть, для тебя подарок. Подожди, сейчас будет другой подарок. Я пришел в банкуах, чтобы радовать татарок. Ебать! Пиздец просто, блядь. Это пизда, сейчас я сейчас не емок, но это да? пизда, ребята. Да, что там происходит, это просто невероятно, что там происходит. В следующих фрагментах начнется полный пиздец, а именно, я буду бегать, как обычно, пытаться набрать какой-нибудь контент, может быть, кто-то из залетных людей, кто на стриме, он что-нибудь выдаст интересное, администрация делает что? Она просто банит и расстреливает всех, кто за мной бегает из минигана. Я частично все же понимаю администрацию, потому что из числа тех, кто меня смотрит, есть челики, которые просто заходят и начинают РДМить все, что они видят, даже стены, даже какие-то дома, стекла, людей и так далее. Но среди этого количества есть все же ребята, которые заходят ходят на стрим ко мне, попадают на стрим и делают угарный контент, как например тот челик, который пытался купить у меня бутылку женских выделений, сука, но это, это тупо звучит, но это смешно, это классно, и это залетает как раз таки всем зрителям. Зачем их банить и расстреливать? В общем, нет слов, одни эмоции, смотрите дальше. Где можно посмотреть запись трансляции? К сожалению, нигде. Хотя... <тур> <сёк> Алло, где бутылка? <сёк> <сёк> <Бля>. <сёк> там в клиенте довольны был, блядь. А что там в табе? А, то есть они решили весь сервак забанить, чтобы у них никто не играл? Мне нужен тот чел, которому я еще не продал бутылку женских выделений. Слатя, где ты? этот анальный пират маленький? Тараканы под холодильником. Вот они, блядь. Слева направо, Знаю, каждый гном купить. узнаваем что Чтобы, Чтобы вы понимали, они просто переебашили пол сервера. Ребят, извиняюсь, что микро вырубил. Они переебашили пол сервера в бан, и сервер абсолютно пустой. Остается только я, потом кто еще? Ну, админы, которые оставшихся игроков не забаненных, взлетают и расстреливают. И остался еще в живых тот челик, которому нужна бутылка женских выделений. Вот он бегает за мной и просит меня ее продать. Это оставшиеся игроки на сегодняшний момент, на сегодняшний день на руссе Лити Амбрелли. Видите, их совсем мало. Ничего не происходит, потому что они взяли всех, перебанили нахуй. А те, кто оставшиеся бегают, они их расстреливают. Просто мы хотим сделать так, чтобы тебе было ну, максимально удобнее стримить. Мы пытаемся... ну. Я понимаю, но тех, я, мне, конечно же, будет удобно убивал. стримить, когда на серваке половина сервера забанен. Ну, а ты, ты готов э, просто терпеть, когда тебя убивают или когда там орет какой-то микрофон? Мы я так, так уже достаточно давно стримлю. Для меня это, это уже... Я понимаю. Для меня как раз это комфортная среда обитания. Я понял, но мы делаем как для тебя лучше стараемся. Да ладно, там чел был, он хотел бы бутылку женских выделений, вы его взяли просто расстреляли? Нет, ну такие люди специально подают жалобы, чтобы как бы твое внимание получить, ну такие, ну и админы, этом... которые тоже В этом и есть все стримы как раз, да Здесь нас примут такими, какие мы есть, со всеми нашими изъянами недостатками, возможно, отрицательными качествами, ну, для них. Для нас мы абсолютно нормальные, веселые, задорные гномы, которые просто хотят ампутацию. Если это произошло с серваком, у которого было 50 онлайна, или 60, вот это, я не знаю, что сейчас будет с серваком, у которого 30. Добро пожаловать в Сити-17. Бля, это что, это охуенно или хуево, блядь? Гопген а это блатной или приблатненный? А, это он похож на крематора А у тебя есть крем, раз ты крематор? Да! <смех> блядь, крем просто дай, сука, что ты делаешь, блядь Я тоже могу взять дезик, сука, и зажигалку, и пизда будет, понял? Да. Логично вопрос задал, типа, если, если ты крематор, то у тебя должен быть крем РП базируется сервер Бетрограда. Ты чё, по названию не понял? Ответ на этот очень часто вопрос я уже опубликовал в телеграм-канале. Туда я еще скидываю музыку из видосиков, анонсирую стримы и так далее. Залетайте. Ребят, самое охуенное это пойти в компы на ночь с пацанами. Это просто неописуемые ощущения. Особенно, когда в этих компах, кроме вас, никого я больше хуя, нету, никто блядь, не сидит. Охуенно. Я учился на переводчика, но переводчиком я себя не ощущаю на самом деле. Ты хуй сос ебаный, твоя мать шлюха. Буду знать, спасибо. Если еще что есть сказать, отсылай. Чечня на связи, Добрый день, я алкаши знаю. Да как он меня догоняет, блядь, такими ударами? Это пиздец. Он, блядь, издалека бьет. У него руки, сука, по 30 метров. Че это за хуйня? Нихуя, блядь, это что? Это охуенно или хуйня? Кальтушка? ББ, братья, раз, какой Я отношусь к кольтушкам прямо, блядь. Еле плохо, то ты сын, уздечки, блядь. У меня проблема. Меня убили просто так. мне человек, который пологом меня убил. Кстати, почему се. Негр черный? А белая жидкость у него белая. Ну, это бак какой-то. Насколько планируешь стрим? Насколько меня хватит, настолько и планируем. Бля, это недоработка, но какая-то смешная недоработка. У черного как бы человека негра. Сперма белая. Это нечестно. Ну, тэпа а, его не сюда, это, чела этого тэп и сюда разберемся. Где, чек черт. Пишите себе ник такой, блядь. Пишите ник себе такой. Чекер, ну что ты разбирать будешь? Нет жалоб. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, это а не тот, там другой был. Короче, а ты ты сюда всех. Всех. А, все я могу сказать, я своих друзей созвал. Тут их много... В смысле, ну братья, ты мне не выяснил, что будешь сортировать. Заядь на ваш жалоб. Это все... Там их двое было. А, на меня? Так, тут меня много. Вот чем, правда, был, было несколько Она человек У нас всех нами, получается да? жалоб. брат, наполовину да. сервины Ну, сейчас я по логам посмотрю, если вы, это будет обман администрации Так, лисенок У будет О, брат, еще один брат Ничего себе, у меня братьев Ворота открыли, блядь Так, я оригинальный, ребята, запомните, я оригиналь... Все остальные фейки. Никнейм Я знаю, это никнейм Абус, это во-первых. И во-вторых, у них... Ты не оригинал, я оригинал, что ты воруй. И во-вторых, знаешь, что у них? У них еще обман администрации. В смысле обмана? Они ничего не сделали. Ты их тэпнул сам, блядь, по моей просьбе. Почему у них обман? Да вот этого обман администрации, я говорю, вы настоящий, потому что я по логам смотрел. У него... бывает такое совпадение. Люди бывают с одинаковыми нами рождается Ты что, наедине со своим со своим именем в городе живешь? Пистолет под карту провалился во-первых. Можешь помочь, пока идет опознание, вот этому челу охраннику, у него. О господи! терпения, Опознание сорвалось, блядь. Позитивно, да? Сам сайт Да жалобу мою разберешь ты или нет? Да залобу да, хочу... да, да, мою разбери, пта! Опознание идет! <связь> <связь> Ребята. Ой, вы меня вынесли. Да, вы меня вынесли. Да, да у меня вынесли. жалоба, да еб вашу мать, помогите. Я я оригинальный Подправил. Нет, помогите. У меня, у меня жалоба, ебанный в рот. Высыпляйте. Вы Высыпляйте. <связь> Высыпляйте. Высыпляйте. Все, вы вы живи, брат, живи. <связь> Терпение тебе, золотой мой. Короче, давай, по меня убили. Так, Слушай, блять, так, он. А, ты, вот голос на одного Кто? Да это он, блять! Да, блять, да, да, что чё, происходит? подожди. Сука. Жопа, жопа, жопа, на меня... Чё, чё, чё? Блять, это не он, это не он. На Блять, тебя же, Женя зовут, А, нет, а тебя Женя зовут? Да, На меня жалоба. Он, он, он пожаловался на меня, на меня жалоба. Да, да не ты! Да. Пологом не ты! А кто вот Ой, это вот вообще? Что, да. это, это кто? Esto, это что это? Что это кто? Он на меня пожалуйста. Я короче. А да, ты убил меня, no. блядь! Да. Ну да не что подожди, у меня это случайно было. Я голос на YouTube Короче, я взял ССГ, я взял ССГ <пас> и вот Бах-бах-бах, <пас> понял? <пас> не, Неадекватная разборка, все понятно. Да, да нет, я... все нормально, подожди, я объясню сейчас все. Он просто это, восстанавливает картину. Да нет, это не адекват, подожди. Он просто восстанавливал картину преступления, Все нормально, все хорошо. Или. Да. или были да, какие-то да, еще нюансы? Ты что-то еще нет. сделал? Пистишь, я потижу, Давай. Да, пусть да, я, я не больше не помню. Я больше не помню. Ну, может, А вообще на сервере что-ли? Что вот на него он похож лишь. Давай Давай с он он похож, понимаешь? Слушай, ты нажал, на жалобе тогда сидел в прошлый раз? Ты же проебал ящик свой. какой ты ящик был такой? А что? Ты с пистолетом имеешь? Да он упал же, блядь, где-то там. вот, смотри. Мы ж когда передавали в админ зоне друг другу ящики. Легенду! Пока нас не не ретернули. Мы вон там у стены стояли. Один из них, сука, в стену упал. Да, да, было такое, было. Может кто-нибудь подлететь туда глянуть, пожалуйста? Куда? Куда? Вот стеда сейчас покажу, покажу, пойдем. Пойдем, золотой Ящик просто нужно вернуть, там он 50 тысяч стоил. Вот сейчас подожди гляну точно далеко или нет вот короче где то тут блядь, ящик валяется еще после рестарта было чуть ниже туда в стену чуть ниже в стену там начали уже 4 да в смысле нету туда дальше надо пролететь блять там же текстуры нету никакого просто упал а он наверное провалился, да, да, я говорю провалился, нужно чуть ниже туда пролететь. Направляется. Направляется. Да вы не простые? Как они верят в эту хуйню? Что? Он меня убил, он показал, как мы меня убили. Я то до этого был картину преступления. Дальше что? Или вы забыли, как это было? Можешь показать еще? Ну смотри в общем. Я беру оружие Да. Можно даже подскажу какое. Смотри, я беру вот это. Это сгай. Беру. Где, ну, Люди <смех> лебанули, а это ли? тоже <смех> было в сценарии или это так импровизация у меня такая идея смотри можем засесть в том бункере и экстреливать всех, кто будет сейчас заходить туда вот нахуя я жалобу а подал а не в бункер тихо. сесть да, бля у да, него тихо, и профа чекфюрт давай прощай <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> Оп, нет! Там забив был! Сука, блядь. ты мудак, блять! Ебаный нахуй! Кто мудак, сука, был. кто там покачать захотел за мудака, блять! Блять, понимаешь, я вышел за, за пределы твоим за оборотом, я, я увидел людей дофига, и там и один из них сказал не ни слово по-русски и расстрелял половину из них. Я к этому не причастен. Вы убили Но человека, вы обвиняетесь в том, что вы где ты является на сторону свою объяснил, покажись. Заводом сзади обещают ссерту. Тут я объяснил свою сторону. Я говорю тебя на РТ. В чем? Потому что ты разговариваешь ни с кем буквально. Ты в воздухе говоришь, понимаешь? Ты наркоман. Та шиза, понимаешь? Ты все, у тебя в дурку ну так у меня рп профа такая гражданского ебану на тебя п. Б... я не вижу тебя на головой обычный гражданин че ты должен видеть над головой б... что ты совсем пизданутый кто из нас еще нарик сука иди отсюда блядь, солевая мумия скажи брат, в, чем брат, в чем заключается брат, на рп у него Нет рп? Чего блять, пошли меня. его нахуй этого Столы сухожилистого, уёбка. Он заебал, что то и... пиздит, ты пиздит. Пошли его нахуй, какой он НРП. Я, я заебался под шум волны, на... На... Он, блять, от них Да ну вас нахуй! Как из этой тюрьмы выбраться? Алло, пол. алло. Алло, алло. Алло, алло. Алло, алло. Да нахуй, я даже профессию не могу взять, но не выпускают со спавами. Пошел нахуй. Почекайте просто вокзал, кто людей блочит, их просто выкиньте пожать с сервака, они руинят берут. Люди не могут просто со спава выйти. И я в том числе минуты две стоял просто. Либо пусть уже их фото Увы, мне придется вас забанить, а с жестовыми сейчас а меня за что? За оскорбление. За оскорбление ты его послал и там еще его немножко оскорблял. Так, блядь, я его естественно, а что мне ему пятки целовать за то, что он на меня жб подал за то, что я в Майнкрафте убил? Ты что, серьёзно? скрипуля, как дела? Здорово, нормально, меня забанили, нахуй. Неужели я один, кто догадался ЖБ подать, я говорил, что ты убил меня в майне? Блять, это единственный чел за все стримы, который смог меня... На, это, это, забанить, читай, на жалобе. Поиграли мы нормально на Hale 2. Ну а в этих фрагментах мы уже будем смотреть видео, которое меня попросили глянуть, ребята, на стриме. Они прямо проспамили в чат. Вот это вот видео ты обязан посмотреть. И там была как раз пародия на всех гаррисмоддеров русского сегмента. Думаю, неплохой такой вариант, как можно разбавить просто похождения по драк серверам. Кажется, наш первый покупатель пришел. Здравствуйте, вам чего? Ну, мне это. Что самое дешевое? Доставлю кусок с товаром. Хм, ну так слушайте: Слышь направил глаза в сумку, Слышь смотрит в сумку. Слэш-ми прибежался <с> глазами по сумке. Наш... <сея> <сея> <сея> <сея> <сея> <сея> Ребята, в оригинале то же самое. <сея> что искал глазами. Ха, да, у нее есть что-то дешевое. Открыл рюкзак с товаром. Достал самый дешевый товар. Ну вот, держи. Спасибо. Пять канапал. У вас есть что-то желтое и большое. Конечно. Есть где-то здесь. О, вот. Сейчас простуда. <связываю> а, <связываю> Ай, не удивляйтесь резкой смены темы ролика, так надо. <связываю> <связываю> Урон слишком уже не считается как предматчевый. Ну, да. во, во во я, я, это я, это я, я. Просчитай правильно. Типичная история для моих роликов. Они... <связываю> Блять! Прикрывает твоего друга, утверждает, что урон снежком это не фридамаг. Ну, да, он не не а, фри Они мне буквально не дают сказать и слово. Посмотрите на их реакцию, когда я включу войс. Ха -ха. Урон снежком не ждается, говоришь. Ой, барабанщик МП4. Бля, барабанщик, нахуй. Вс это время был неправ, мы оба были неправы, так что извини нас. С тобой-то все понятно, ты получишь наказание. А вот <свят> ты, с минота, говно-то, грейся из-под ногтей. В итоге это 233 часа. Итак, ребята, тысяча акуфры. <свят> Итак, ребята, тысяча акуф. Кто это? Кого он пародирует? Играя на карте Джим Костракт, наша команда Кирил Студия. ха ха ха да охуенно.